Приветствую подписчиков и гостей канала. В сегодняшнем видео я покажу один из способов изготовления спойлера или антикрыла в домашних условиях. Изготовление антикрыла будет в три этапа и смонтировано на трех видео. Первая часть здесь. Сегодня предлагается большой выбор рассматриваемого элемента. И казалось бы, делать что-то своими руками в этом плане не требуется, но можно создать универсальное антикрыло своими руками, не прибегая к помощи специалистов, потратив минимум средств и своего свободного времени. Основным местом установки антикрыла является задняя часть багажника и будет опираться на стойке. В качестве лекала станут багажник и крылья. Процесс изготовления требует немало терпения и аккуратности во избежании повреждения кузовного покрытия. Закрываем полиэтиленовой пленкой багажник, где будет происходить черновая лепка. Для армирования нижней части и отображения контура антикрыла использую строительную сетку. Совместив края сетки путем наложения, с помощью ножниц обрезаем по нарисованному контуру. На подложку использую стеклоткань, ту какая есть. Крепление вырежу из листовой стали 1,5 мм и они станут закладными в антикрыло. Укладываем стеклоткань и сетку. Для придания жесткости армирования заложу 4 очищенных электрода. Крепление размещу на шпильке. Лепка антикрыла будет из монтажной пены измененной структуры с помощью черенка и воды. Чтобы пена не липла к рукам, использую хозяйственное мыло. Руки должны быть постоянно мыльные. усаживайте пену в воде структура получится плотнее и тверже пену приобретал самую дешевую, объемом 750 миллилитров. Имейте в виду, вода в которую выпускаем пену, должна быть не мыльная. Через тридцать минут снял заготовку. На следующий день.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 вас это видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал продолжение видео изготовление антикрыла на авто своими руками часть 2 всем ровных дорог и полных баков до встречи на канале